В этой области также нельзя придумать легких идеальных решений. Чем-то эта проблема, кстати, напоминает спортивный допинг. С одной стороны, все знают, что весь современный спорт высших достижений держится исключительно на химии, все лучшие спортсмены так или иначе втихаря с ухищрениями жрут какие-то таблетки, а борьба с допингом по сути превратилась в еще один инструмент политического давления. Все это разрушает идею честной спортивной борьбы, Извращает всех участников процесса, и спортсменов и тренеров, которые невольно вынуждены становиться вечными лжецами, если хотят оставаться внутри системы. Так может вообще отменить всякие ограничения и разрешить всем жрать открыто все, что хотят, и пусть победит сильнейший. Но я уверен, что такой вариант будет еще хуже, так как в погоне за сиюминутными достижениями, успехом и деньгами. Спортсмены будут доводить себя до полного химического изнеможения, и начнут умирать толпами, как на самих соревнованиях, так и через какое-то время после них, а женщины-спортсменки начнут поголовно превращаться в мужчин. И получается, что из всей этой проблемы просто нет разумного выхода ни в какую сторону. Я бы конечно предложил вообще отменить нафиг спорт высших достижений, за которым лично я уже давно перестал следить. Но думаю, что большинство зрителей со мной не согласятся, а значит все останется так же, как и сейчас. Замечаете, что и в этой области политики много всего накуролесили, и вроде как мешает спокойно жить нормальным людям. А с другой стороны, если мы болеем за спортсмена только потому, что он представитель нашей страны, и выступает под нашим флагом и гимном, то выходит, что мы сами первые участвуем в политизации спорта. И получается, что мы сами во всем и виноваты.